Я просто жду, когда устанешь врать. Мне любопытно, где твои пределы. Как уж на сковородке танцевать и клясться в каждом слове между делом. Я просто жду, когда же ты поймешь, что я давно во всех нюансах в курсе. Я вместе с кофе пью такую ложь, что на запястьях учащение пульса. Я давно выправдаю, давно в лоб. Тем самым облегчив тебе же участь. Но ты самовлюбленный идиот. Зачем нужна твоя лапша на уши? Мне просто интересно, где финал? Смеялась долго, честно, очень рада. Ради кого ты мне так гадко врал? Вчера увидела. Вот так тебе и надо.